Всеми любимый фестиваль Таврида Арт в этом году пройдет в новом безопасном формате С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер В связи с коронавирусом изменится не только количество зрителей, но и подход к организации Естественно, желающих посетить фестиваль от этого меньше не становится Таврида – это огромное сообщество деятелей культуры и искусства И в данном случае это возможность для творческой неравнодушной молодежи, талантливой молодежи Проявить себя и, собственно, Получить поддержку. Поддержка бывает в разных форматах. Это формат, когда ты можешь свой проект рассказать экспертам и выиграть гранты. Это история, когда ты как творческая единица, личность, можешь представить продюсерам или еще кому-то экспертом И тебя могут поддержать в творческом плане. И это огромное сообщество, где ты все друг друга поддерживают. Это Крым, морешка и вообще потрясающая классная атмосфера. В рамках фестиваля молодежь сможет реализовать свои творческие идеи на практике. Студенты Казанского федерального университета в их числе. Если говорить про студентов КФУ, то это, конечно же, огромное количество классных творческих ребят. А в прошлом году достаточно большое количество ребят именно из Казанского федерального представляли непосредственно Татарстан на фестивале. В этом году мы также ждем творческих талантливых КФУшников для того, чтобы показать всю мощь и величие нашего университета. Принять участие в фестивале могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого до 20 августа нужно пройти регистрацию на официальном сайте арт-кластера Таврида, заполнить анкету, выбрав профильное направление. Друзья, сегодня последний день. Вот время временно исходит. До 20 числа можно подать заявки. Скорее, скорее торопись и будет тебе счастье.